Всем привет, с вами на связи Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. И в этом видео я отвечу на очень распространенный вопрос, как понять, есть у вас голос или нет. Такой вопрос очень часто задают мне подписчики в моих социальных сетях, на ютубе, вконтакте, в инстаграм. Если вы еще на мой YouTube канал не подписаны, то рекомендую это сделать. Он называется также «Вокальный дзен». Ну и на дзен канал тоже подпишитесь, поверьте мне, здесь очень интересно. Интересно и много полезной информации. Так вот, сам вопрос немножечко сформулирован неверно, потому что если вы здоровый человек, вы разговариваете, вас слышат другие люди, то голос у вас уже есть. Скорее всего, когда подписчики задают такой вопрос, как понять, есть голос или нет, они имеют в виду, а есть ли Природные данные для занятий вокалом. Вот так будет более точная и верная формулировка. Согласитесь, да, скорее всего, именно это предполагается. А есть ли у меня вокальные данные, способности, талант для того, чтобы заниматься вокалом? И еще многие думают, что если у человека громкий голос, значит, он умеет петь, значит, он может научиться петь. И вот он, он, талант. Именно сила и громкость голоса у нас как-то ну, принято определять и понимать вот умеет человек петь или нет есть у него голос или нет голоса то есть если голос тихий не громкий значит голоса нет человек без голоса и бесталантный ну вы даже можете на артистах посудить да вот Кристину арбакайта все считают без веру брежневу считают без голоса ну я думаю много можно найти до да, артистов или вот алсу я кстати на прошлой неделе делала на нее разбор ведь посмотрите алсу не обладает каким-то суперсильным голосом однако она прекрасно поет особенно за вот эти годы воспитания детей она подтянула свой вокал и очень много использует и вокальных приемов и вокальных украшений да то есть нельзя сказать что у нее нет голоса нельзя сказать что она не умеет петь но сильного мощного голоса как у полины гагариной ну да у алсу нет либо мы его не слышали и она придерживается какой-то своей вокальной стратегии которую она приняла еще будучи подростком вот так она начала петь и продолжила да, далее поэтому здесь смотрите в принципе очень мало людей у которых но ну, действительно проблемы с чувством ритма со слухом с музыкальностью да вот с ощущением музыки это буквально два процента и скорее всего вы в эти два процента не входите поэтому все остальное развивается и тихий голос у вас но ну, не просто так вы с ним не родились вы родились с громким сильным мощным звонким голосом но он у вас в течение времени просто ушел спрятался из-за того что вам вам не нужно было его использовать, либо вам постоянно говорили не шуми, не кричи в садике, в школе, дома, где угодно. Таким образом голос прячется, но он никуда не девается, вам всего лишь нужно сделать правильные упражнения, техники для того, чтобы возродить ваш природный голос, настроить его и начать петь. Вот Если вы считаете, что у вас нет голоса, скорее всего, просто он у вас очень тихий и слабый. Для этого вам нужно поделать упражнения на возрождение природного голоса. У меня как раз есть видеокурс, он так и называется «Возрождение природного голоса». Там собраны все самые лучшие эффективные техники. Упражнения достаточно простые, но вся программа курса выстроена таким образом, что вы идете от простого к сложному. И вот знаете, как снежный ком, слой, слой за слоем, вы набираете, скажем так, нужный объем вашего голоса, да, у вас голос будет уже через неделю звучать более ярко, выразительно, красиво, уверенно, да, но нужно заниматься, то есть просто просмотрев видео, один раз делав упражнение, нет, конечно же, это не даст результата, нужно постоянно, регулярно заниматься, плюс сейчас у меня все вокальные курсы с обратной связью, поэтому вы можете присылать мне голосовыми сообщениями то, как вы делаете упражнения, и я буду говорить правильно или нет, давать рекомендации и так далее, отвечать на ваши вопросы, ну, в общем, такой закрытый вокальный клуб у меня есть для студентов курсов ссылочку на курс я оставлю в описании к этому видео, а также ссылочку на статью, в которой я рассказываю обо всех своих вокальных курсах, вы можете по уровню себе выбрать и начать петь, то есть это глубокое заблуждение людей что вот у них нет голоса надеюсь это видео дало вам понимание, как вообще работать с этим вопросом, как продиагностировать, в принципе, себя. То есть голос у вас есть, нужно его развивать. Так же, как, допустим, у каждого человека есть гибкость, ну какая-никакая, она есть, Все равно мы можем согнуться вправо-влево-вниз, но от природы у кого-то чуть больше гибкости, у кого-то чуть меньше, да? кто-то потенциально может стать профессиональным гимнастом, а кому-то ну, лучше в это не лезть и остаться на каком-то любительском уровне и заниматься гимнастикой, ну вот просто чисто для себя. Друзья мои, я надеюсь, вы поняли мою мысль, вдохновились. Если вы хотели научиться петь, делайте это, занимайтесь, трудитесь. Мой канал вам обязательно в этом поможет. Подписывайтесь. С вами была Анна Камлевская. До новых встреч. Пока-пока.